Привет, друзья! Меня зовут Елена Романова, и это мой видеоучив о прохождение бизнес-школы в Академии Сергея Якунина. Я попала на это обучение, так же, как и многие, по рассылке, по приглашению на бесплатный вебинар. К тому моменту я прошла уже множество тренингов, но ни один из них не дал хоть каких-нибудь результатов. Я пыталась построить бизнес в интернете уже около года, но, к сожалению, без результата. На вебинаре говорилось, что построить систему можно за 45 дней. Я очень скептически отнеслась к этому заявлению, потому что за плечами уже имела опыт прохождения бесчисленных, безрезультатных тренингов. Но что меня убедило пойти на этот курс? Убедила меня пойти на этот курс 100% гарантия возврата денежных средств. Я подумала, что я ничего не теряю. Я отучусь два месяца, не получу результат, как я тогда думала, а потом просто верну деньги. Но, друзья, каково же было мое удивление, что ровно через 45 дней я запустила свой сайт. Сайт – я считала, что чтобы запустить свой сайт, нужно, нужно знать HTML, CSS и еще чего-то подобное. Нужно много учиться. Но я запустила свой сайт ровно через 45 дней, а еще через неделю у меня прошла первая продажа. А потом еще одна. А потом еще. Больше всего, наверное, эти результаты поразили меня саму. На самом деле ничего удивительного в этом нет. Это работа системы. И здесь будет уместна следующая аллегория, которая легко вписывается в систему бизнеса. Вспомните кубик Рубика. Это механическая головоломка. Там тоже очень много вариантов сборки. И при попытке его собрать у каждого неподготовленного человека возникают сложности. Не зная принципов сборки, можно крутить его до бесконечности. В какой-то момент можно разочароваться и подумать, что это не для меня. Вам это ничего не напоминает. То же самое происходит у вас в жизни. Вы взяли кубик Рубика и не знаете, что с ним делать. Не хватает некоего четкого плана. Но все меняется, когда человек знает алгоритм и последовательность действий. И цель собрать кубик Рубика достигается буквально за одну минуту. Поэтому предлагаю вам узнать особенности системы построения бизнеса в интернете и получить бесплатный PDF, в котором эта система разложена по полочкам. Для этого переходите по ссылке, которая находится под этим видео в описании. Прочитайте и перестанете делать бессмысленные действия. И на этом все. Переходите по ссылке. Забирайте бесплатный PDF, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить выход следующего видео. Пока!